Всем привет! В эфире Универньюз. Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Самые главные новости дня прозвучат здесь и сейчас. Начинаем наш выпуск. О грядущих событиях состоялось очередное заседание ректората Казанского федерального университета. Черного золота станет больше. Ученые а. САЕ Конев дарят жизнь Ромашкинскому месторождению. Окунуться в историю жизни Николая Лобачевского смогут все желающие. 29 мая в КФУ состоялось заседание ректората под председательством Ильшата Гафурова. Основные вопросы, обсуждаемые в ходе встречи, заключались в дальнейшем развитии вуза. подготовке приемной кампании 2017 и открытию новых направлений подготовки на базе университета. 29 мая в Казанском федеральном университете состоялось заседание ректората под председательством ректора Ильшата Гафурова. Повестка дня заключалась в трех ключевых вопросах – актуализации дорожной карты развития КФУ на ближайшие три года, особенности приемной кампании, а также открытие новых направлений подготовки. Первым докладчиком стал проректор по экономическому и стратегическому развитию КФУ Марат Софиулин, который рассказал об итогах участия в очередном заседании проектного офиса программы 5.100, недавно завершившегося в Москве. Наш вуз и наши коллеги в рамках международной конкурентоспособности. Как вы видите, вот из первого графика то здесь мы находимся в хорошей зоне. То есть мы, несмотря на то, что плановые до плановых значения чуть не дотягиваем, но в то же время демонстрируем положительную динамику. В ходе доклада отмечалось, что рост КФУ в предметных рейтингах значительно увеличился. И то, что университет показывает многократное превышение плана по публикационной активности, а также заметный скачок в привлечении иностранных студентов. При этом кое в чем динамика оставляет желать лучшего. Однако, как считают в Казанском университете, главное это сосредоточиться на глобальном. Цели. можно отслеживать процесс достижения той или иной цели даже если цель достигнута то процессные показатели могут быть не выполнены Стоит отметить, что Ильшатам Гафуровым было предложено перестроиться на более широкую перспективу, в том числе на период после окончания проекта 5, и сделать упор на коллаборацию с теми вузами, которые не участвуют в программе повышения глобальной конкурентоспособности. Однако представлены и растут в международных рейтингах и то, что в КФУ вскоре появится единый центр подготовки студентов-олимпиадников. Сегодня утром говорил, было приятно, когда представители двух наших лицеев выстраивались там, на получение дипломов по результатам Всероссийской Олимпиады в тех или иных предметных областях. 11, по-моему, у нас призер. 21 призер. 21 призер. 21 призер. Это все-таки показатель. Вот точно такие же результаты надо делать и для студентов. Надо создать свой штаб по подготовке или центр подготовки к Олимпиаде. Олег Бодров коротко рассказал об основных задачах, поставленных на 2017 приемный год. Среди них увеличение приема на порядка тысячи студентов по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что Институт международных отношений истории и востоковедения совместно с Институтом управления экономикой и финансов выдвинул предложение о создании кафедры международной экономики, где осуществлялась бы подготовка бакалавров и магистров в области экономики и финансов в стран Азии и Африки. Что мы прошли лишь первый этап заседания ректората, но это очень позитивно. Количество и качество преподаваемых экономических дисциплин в нашем университете неизменно усиливается и улучшается. И сегодняшнее решение – это новый шаг для развития экономических дисциплин, прежде всего связанных с международными экономическими отношениями и экономикой стран Азии и Африки. Своя специализация накладывает отпечаток, прежде всего это те регионы, которые входят в зону интересов России. В завершении заседания ректорат традиционно ознакомился с ходом исполнения контрольных поручений, а ректор КФУ выступил со словами признательности коллективам ряда институтов за успешную организацию и проведение крупных международных конференций и других важных мероприятий. Аделя Шемилова, Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Владислав Михневский, Универньюз. Комплекс проводимых исследований учеными ⁇ стратегической академическая единица Конефти. Направлено на повышение эффективности разработки одного из крупнейших месторождений нефти в мире. С какими проблемами столкнулся главный нефтяной кормилец республики, выясняла Аделя Шамилова. Ромашкинское месторождение, расположенное на востоке Татарстана, входит в десятку мировых нефтяных супергигантов.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 новый подход для интерпретации данных ГИС – это нейросети,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 а именно в эпоху Николая Лобачевского. Что вас ждет на такой экскурсии, выяснял наш корреспондент Елизавета Евтефеева. Казанский федеральный вновь проведет бесплатные экскурсии для всех желающих. КФУ «История будущего» – проект Казанского университета. Не имеющий аналогов – это серия бесплатных экскурсий, которые открывают многогранный мир одного из старейших вузов России. На этот раз участникам проекта удастся в буквальном смысле погрузиться в эпоху Лобачевского. Фигура Лобачевского очень важна для Казанского университета. Он, можно сказать, как раз таки явился строителем университета, это делал университет действительно великим. При этом он начинал еще гимназистам, студентам в этих стенах и стал ректором, ну и великим. Все желающие смогут увидеть уникальные предметы и интерьеры, окружавшие самого Николая Лобачевского, проникнуться духом того времени в Музее истории университета и в Императорском зале, посостязаться с другими экскурсантами в математических интерактивах и убедиться в том, что наука это весело. Мы так построили программу, что в принципе интересно будет всем. Там и детям. В том числе, особенно, наверное, им будет интересно посмотреть на маленькие предметы, вот эти вот, Лобачевского. А Чтобы принять участие в данном проекте, не забудьте заранее зарегистрироваться на официальном сайте КФУ. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетяров, Универньюз. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универньюз. Пока!